Доброго времени суток. Меня зовут Алена. Беларусь. Живу в городе Лида на данный момент. Свой сетевой бизнес я начала благодаря случаю и вошла в него осознанно. Я ходила, ходила, думала, несколько суток переваривала всю информацию. Но в итоге я здесь. Начать было нелегко. И теперь я знаю, что наиболее продуктивный результат дает система Форсаж, которая мне, в принципе, и подарила три месяца бесплатной аренды. Как только вы начинаете работать, система также начинает работать на вас. Вам нужно только действовать. Но согласитесь, это же приятнее регулировать свое время, место работы, где будет удобно самому себе. Новички, которые только проходят путь ознакомления с системой, не собирайте всю грязь Посредством чужого мнения. У каждого своя жизнь, и у каждого это мнение свое. Это для тех, у кого есть своя голова на плечах. Проанализируйте досконально все своими мозгами. Система предоставляет бесплатно эту информацию. Благодаря этой компании вы можете стать хозяином своей судьбы. Необходимо всего лишь верить в себя. Дерзайте, стремитесь и не сдавайтесь. Удачи вам всем!